Друзья марафонцы, добрый день! Сегодня как раз заключительный день марафона и мне как раз очень ценно дать вам обратную связь тем, кто планирует только идти в этот марафон и тем коллегам, которые шли плечо-плечо именно со мной. Я очень благодарен действительно марафону, он позволил взглянуть на некоторые вещи абсолютно под другим углом посмотреть на свои возможности, на свои слабые стороны, проанализировать их, обратить внимание на такие вещи, которые даже не планировал, обращать на них, то есть я не видел то, что является критикой. В марафоне действительно ведут и сильные коучи, и так построены грамотно все задачи, все уроки, которые позволяют очень системно подойти к реализации собственной своей цели. Я ставил цель, я ее реализовал процентов на 60, мне нужно было написать грамоту программу в рамках данного марафона, не именно инфобизнес, и я уже проводил несколько своей тематике и как раз планировал написать новую программу процентов на 70, новее и внести туда изменения существенные. Я это сделал, я единственное, что еще не запустил собственный марафон по данному направлению, но повторюсь, где-то на 70% процентов я достиг тех результатов марафона, которые я перед собой ставил. Я очень благодарен еще раз всем коучам, всех э, тех Участников марафона, которые поддерживали, помогали, я очень вам благодарен, поздравляю вас с окончанием данного марафона. И гибкий пура новым участникам, только вперед, вперед, вперед, это действительно ценный продукт, который э -э важно рекомендовать. Все.